Нерон. Убийца и тиран. Безумец на императорском престоле. Его имя неразрывно связано с одной из страшнейших катастроф античности – Великим пожаром Рима. Нерон поджег город, чтобы освободить место для масштабного строительства и обвинил в поджоге христиан, которые впоследствии были подвергнуты гонениям и пыткам. Тысячи были убиты. Одной из его жертв стал апостол Петр. По легенде, он был распят на том месте, где сейчас находится собор святого Петра. Здесь правит Папа Римский. Папа Франциск – 266-й преемник святого Петра. Таким образом, святой Петр, институт папства и Нерон неразрывно связаны друг с другом. Однако современные исследователи ставят под сомнение тот факт, что Нерон поджег Рим и что христиане подвергались гонениям во время его правления. На данный момент не обнаружено археологических подтверждений того, что святой Петр бывал в Риме. При этом обнаруживается все больше и больше доказательств того, что все эти злодеяния долгое время приписывали Нерону ошибочно. Нерон – император, нарушивший все неписанные правила. Император, который больше хотел стать актером. Его можно с уверенностью назвать неординарной личностью, но уж точно не поджигателем и преследователем христиан. Защиту тирана. Часть вторая. Режиссер Мартин Попировски. 19 июля 64 -го года нашей эры. Дождя не было уже давно. Миллионное население Рима страдает от жары. Но у простого народа нет выбора. У них, в отличие от знати, нет вилл в долинах за городом, где можно было бы укрыться от жары. Спустя несколько часов тесные улочки Рима превратятся в смертельную западню. Нерона тоже нет в городе. Он уехал в Анцию, в свою летнюю резиденцию на берегу моря. В тавернях, в окрестностях Большого цирка, сегодня многолюдно. Там и разыгрывается трагедия. Великий пожар Рима. Страшное потрясение для города и его жителей, сравнимое с гибелью Помпеев. Пожар свирепствует в городе семь дней, Тысячи жителей погибают. Из 14 округов города, три полностью уничтожены. По легенде, святой Петр в этот момент находится в Риме. Встречается с представителями римской христианской общины. Позднее он войдет в аналы римской католической церкви как первый епископ. Легенда также гласит, что император Нерон лично отдал приказ поджечь Рим Говорят, он ликовал, наблюдая за пожаром с палатинского холма Нерон хотел уничтожить Древний Рим и построить на его месте Нерополис. Для отвлечения внимания он обвинил в поджоге христиан и безжалостно наказал тысячи невиновных. Апостол Петр тоже схвачен и приговорен к смертной казни. В ожидании казни на Ватиканском холме он просит палача распять его вниз головой. Кристоф Маркшис – протестантский теолог и специалист по церковной истории. Его специальность – раннее христианство и христианские современники Нерона. В исторических сочинениях действительность всегда представляется более упрощенно. Один из примеров такого упрощения – утверждение, что Нерон инициировал преследование христиан. Такое решение не было законодательным актом. И, конечно, подобные преследования были ничем иным, как следствием законов того времени. Но в случае с нейроном перед нами противоречивая личность, человек на грани сумасшествия, который убивает своих родственников. И логично, что именно его объявляет инициатором всех злодеяний. Такую стилизацию видно невооруженным взглядом. Все, что мы знаем о времени нейрона, дошло до нас благодаря трудам Тацита, Святония и Диона Кассия, всего трех историков. Их главной целью было развлечь своего читателя. Кроме того, они были враждебно настроены по отношению к нейрону. Обилие деталей в их сочинениях вводят читателя в заблуждение, ведь многие из них — чистый вымысел. Современные ученые критически анализируют античные тексты, в отличие от своих предшественников. Поэтому в наши дни многие исторические факты выглядят уже не так убедительно. Распятие апостола Петра на Ватиканском холме драматическое, но наиболее эффективное для последующего распространения христианства кульминация религиозной легенды. Спустя почти 1500 лет на месте казни святого Петра была построена огромная базилика, объявленная усыпальницей святого Петра и ставшая одним из культовых зданий христианства. По легенде, где-то глубоко в ее катакомбах, в Некрополе, римском городе мертвых, находится гробница Петра, первого последователя Христа. Тем самым Нерон неразрывно связан с институтом папства. Потому что без Нерона, наверное, никогда не было бы ни Папы Римского, ни Ватикана. На еженедельных аудиенциях толпа приветствует Папу Римского как рок-звезду. Перед ними Папа Франциск, Великий Понтифик, глава католической церкви. Святой Петр является для всех католиков олицетворением Первого Папы, несмотря на то, что сам титул «Папа Римский» впервые был использован через много веков после его смерти. Удивительно, что из всех городов именно Рим, а не Иерусалим, город Иисуса, стал сердцем католической церкви. Конечно же, римский епископ, преемник святого Петра, становится такой важной фигурой в истории западного мира, как для христианской веры, так и для политики, в первую очередь вследствие эволюции института павства. Но в этом процессе сыграл важную роль и другой фактор – привлекательность самого места, этой огромной церкви эпохи Ренессанса. Она привлекает христиан не только своим внешним видом, но и политической значимостью. Это место, которое вызвало полемику. Петра действительно там казнили. Можно увидеть его мощи. И сейчас, спустя две тысячи лет, римский епископ по-прежнему является главой церкви. История, начавшаяся катастрофой, в итоге заканчивается благополучно для последователей Святого Петра. Нерону уже была уготована другая судьба. В течение веков представления о нем постепенно меняются. И из жестокого и безумного императора он превращается в самого дьявола. Но образ ни одного другого правителя так не вдохновлял художников, как образ Нерона пьяцца дель Попола, одна из красивейших площадей Рима. В средние века это место считалось пристанищем злых духов и демонов, потому что именно там похоронен самый жестокий и страшный человек всех времен – Нерон. Каждый, кто въезжал в вечный город в 12 веке, в первую очередь видел мавзолей рода Домициев, предков Нерона. Там и был похоронен человек, считавшийся воплощением зла. Воронов на грецком орехе, выросшем у могилы Нерона, считали его верными слугами. По крайней мере, в этом был абсолютно убежден Папа Римский Пасхалий II в начале 12 века. Опасаясь возвращения Нерона из ада, он приказывает раскопать могилу Нерона под грецким орехом и достать оттуда саркофаг. Эту историю рассказывают изображение в церкви Санта-Мария-дель-Попола, которая сейчас находится на месте мавзолея. Бренные останки Нерона лежат под алтарем церкви. Чтобы злодей остался там навсегда, Папа Пасхалий запечатывает его могилу, построив на ее месте часовню. Так, своими средствами, христианство борется с демоном Нероном. В средние века его останки спрятаны навсегда, и только священник в церкви знает об этом тайнике. Туннель под церковью сохранился с античных времен. И именно здесь, если верить легенде, был спрятан саркофаг печально известного императора. Однако склеп в конце этого туннеля пуст. Как произошло так, что римский император стал антихристом, противником спасителя? Все началось здесь. Большой цирк у подножья Палатинского холма. Этот ипподром овальной формы пережил эпоху античности. При Нероне за гонками на колесницах могли одновременно наблюдать до 150 тысяч человек. Огромнейшая площадка всех времен. Но Большой цирк известен еще и тем, что именно здесь начался великий пожар Рима. 19 июля 1964 -го года. В увеселительных заведениях в окрестностях Большого цирка многолюдно. Здесь сотни таверн, лавок торговцев. Почти все постройки из дерева, и повсюду горит открытый огонь. Смертоносное сочетание. Пожар разгорается неподалеку от деревянной трибуны ипподрома. Там, где Большой цирк, граничит с холмами целей, и палатин. Пожар раскаляет узкие улочки до температур доменной печи. Нирон – в своей летней резиденции Ванцо, любимом курорте римской знати, в дне пути от Рима. Прямо на берегу находился величественный дворец с собственным амфитеатром где император мог заниматься творчеством. Ночью ему докладывают о катастрофе, и он отправляется в Рим. Город охвачен пламенем. Из 14 округов города, три полностью уничтожены, семь были сильно разрушены. Засуха, деревянные постройки, Узкие улицы. Температура поднялась настолько, что люди и животные буквально плавились. В городе с миллионом жителей погибли десятки тысяч. Пожар не удается потушить известными тогда способами. Он вспыхивает вновь и вновь и продолжается несколько дней. В ту же ночь Нерон спешит в Рим, чтобы лично возглавить операцию по ликвидации пожара. Восстановительные работы были прекрасно организованы, пишет Тацет. Однако пожар вспыхивает снова и не где-нибудь, а на заднем дворе резиденции советника Нерона Тигелина. «Нерон – поджигатель», – гласят надписи на стенах города. Недовольство народа возрастает. Ходят слухи, что Нерон лично отдал приказ поджечь Рим. Слух о том, что он использовал горящий город как декорацию для своей пьесы, одно из клише той эпохи. Это утверждение хорошо увязывалось с его любовью к искусству. Миша Майер, специалист по античной истории. И с тем образом, который он сам себе создал. Это один из тех эпизодов, о которых можно сразу же сказать. Это преувеличение, появившееся в литературных источниках. Но я бы не был в этом так уверен. То, что Тацет называет слухом, для Святония уже неоспоримый факт. Нерон поджог Рим. Дион Касси спустя сто лет ссылается на Святония. Нерон всего лишь хотел выполнить свой давний план – уничтожить, пока он жив, Рим и Римскую империю. Проблема в том, что образ Нерона, искаженный из-за ненависти и предвзятого к нему отношения, то и дело всплывает в исторических сочинениях. Сочинение Тацита играет злую шутку с Нероном. Тацит только намекает, что Нерон причастен к пожару в Риме, но не пишет об этом напрямую. Если бы он заявил об этом напрямую, читатель мог бы сразу же опознать это утверждение как предвзято враждебное по отношению к Нерону и не поверить ему. Но так как Тацит выдает его заслуг, за который как следует нельзя, Ухватиться. И так как Нерон все время изображается неоднозначно, создается более сильное впечатление, что Нерон действительно поджог Рим. Возможно, это было местью римской знати императору, который вел себя совсем не так, как все ожидали. Сразу после его смерти историки начинают работать над созданием отрицательного образа Нерона, который остается таковым вплоть до 21 века. Я думаю, что все традиционные источники, касающиеся знаменитого Великого Пожара в Риме, необъективны. Нет ни одного надежного исторического источника, на базе которого можно было бы сделать вывод о том, что Нерон действительно поджег Рим. И очень сложно собрать аргументы в пользу того, что он действительно мог бы это сделать. Нет ни одной причины, из-за которой на него могли бы пасть подозрения. Даже если Нерон и не виновен в пожаре, римляне обвиняют его в этом не без причины. Как великий понтифик, он является посредником между Римом и богами, а боги, очевидно, разгневаны на него. Нерон также считается главным пожарным Рима. Он возглавляет пожарный отряд. Это традиционная обязанность императора, и его предшественники относились к ней очень серьезно. Народ ожидал, что император сразу же прибудет на место пожара. Но он не мог этого сделать, потому что был в Анцио. Но людей не волнуют подробности. Главное, он не оправдал их ожиданий. Конечно, он прилагает максимум усилий, но уже поздно. Из-за пожара Нерон сильно утрачивает доверие населения. Его долго нет в городе. Он возвращается слишком поздно и начинает активную спасательную операцию и восстановительные работы. Но в голове у людей только одна мысль. Он появился слишком поздно. А из данных о других римских правителях и аристократах периода республики, мы знаем, что в таких ситуациях для правителя самым важным было немедленно оказаться на виду. Нерону это не удалось. Христианские захоронения первого века нашей эры – ранние свидетельства появления новой секты, которая позднее станет одной из мировых религий. На них греческие буквы «Хи» и «Ро» — символ Христа. «И» — «Альфа» и «Омега» — символ Бога Вседержителя. В контексте Великого Пожара античные историки упоминают их снова и снова — Христа и христиан. Тацит пишет, «Нерон возложил вину на других и подверг особенно жестоким пыткам тех, кого презирали за их преступления, тех, кого народ называл христианами». Религиозные ритуалы были массовыми мероприятиями. По особым праздникам люди заходили в храмы и посылали воздушные поцелуи богам. И если все видели, что какая-то группа людей перестала участвовать в ритуалах и уединялась у кого-то дома, это касалось и знати, все остальные думали, что за подозрительная секта? Чем они там занимаются? И почему избегают встреч со всеми? Так возникла парадоксальная ситуация. Религия, главной ценностью которой является любовь, изображается как религия, девизом которой является ненависть к человечеству. Поскольку римское общество отличалось строгой классовой структурой, римские правящие круги были против христиан в общинах которых аристократ мог сидеть рядом с вольноотпущенником. Среднестатистический римлянин по поводу христианской общины мог бы сказать примерно следующее. Это немыслимо. Там прачкам позволяют говорить о религии. Подобные высказывания действительно есть в литературе. То есть обычному человеку казалось возмутительным, что в христианской общине социальная дифференциация, расслоение, по сути, уничтожены. Базилика Санта Джованни Эпаула на холме Целий. На этом месте в эпоху Нерона жили богачи. На глубине трех метров под фундаментом церкви перед нами открывается подземный мир. Во времена Нерона это был дворец полный света. Его владельцу принадлежало более 20 комнат, каждая из которых была расписана уникальными фресками. В домах аристократов потолки и стены часто были украшены изображениями мифических существ и сцен из мифологии. Однако этот дворец принадлежал христианину. Доказательством этого служат фрески. Это была старейшая в Риме домовая церковь. Тогда верить в Христа было еще не опасно. В Риме царила свобода вероисповедания. Всего за 30 лет последователи христианства распространились по всему Средиземноморью, основав сеть общин. Во времена Нерона в Риме насчитывалось около 3000 последователей этой секты. В чем причина их успеха? Приобщение к христианству звучало примерно так же, как реклама страхования в наши дни. Это очень крепкая община. И если ты бедный человек, особенно женщина, твой муж умер, и у тебя нет никаких прав, нет никакой опоры, христианская община позаботится о тебе. Сетевая структура христианских общин играла важную роль. Но также было важно и понимание того, что это единение не заканчивается в земной жизни. Оно способно преодолеть смерть. Смерть христианству не страшна. Но я не думаю, что одна лишь только вера в загробную жизнь обещанием обещание им таковой убеждала людей присоединиться к общине. Римский пантеон богов предлагает большое разнообразие. Каждый из них отвечает за отдельный аспект жизни, за каждый уголок живой природы. И Эти боги ничем не лучше людей, которые им поклоняются. Они могут быть такими же жестокими, коварными, подлыми и мстительными, как и люди. Они бессмертны, как супергерои, но их мир, как и мир людей, также строго иерархичен. Юпитер – император среди богов, властелин грома и молнии, тех сил, которых люди боятся больше всего. Чтобы не забыть про какого-нибудь важного бога, римляне обычно включали в свой пантеон богов, завоеванных ими народов. Во времена Нерона к римским богам добавились еще десятки новых культов, но старые традиции продолжают доминировать. Большинство римлян соблюдают привычные религиозные ритуалы. Жрецы умиротворяют богов жертвами. И пока в империи расцвет, все хорошо. У римской религии нет теологической основы, нет догматического труда, а значит, ее идеи нигде не сформулированы. Римская религия – это набор ритуалов. Римлянин идет в храм, льет немного вина на статую Бога или посылает ему воздушный поцелуй. У римской религии нет ничего общего с верой. Она не отвечает на вопрос, куда попадают мертвые. Надгробные плиты и надписи первого века. Римляне тоже верили в жизнь после смерти, но верили по-своему. Общий знаменатель для всех римлян – скорее страх быть забытым. Высшей целью является вечная слава. На могилах богачей возвышаются величественные памятники. Мертвых уважают и боятся». В мае в Риме проводились праздники мертвых, Лемурии, когда мертвые посещали живых. Иногда жаждущие мести покойники врывались в дома живых и наносили им вред. Всю свою жизнь Нерон боялся мести матери. Римляне верили, что мертвые исчезнут, если бросить в них бобы и прочесть заклинания. «Я изгоняю тебя!» Пусть эти бобы защитят меня и мою семью! Мертвецов боялись. Их дух мог вернуться. Они могли появиться. Но их можно было изгнать или, так сказать, запереть каким-нибудь ритуалом. И тогда их уже до какой-то степени можно контролировать. То есть представление о мертвецах было двойственным. Есть одно место в этом мире, где живые могут встретиться с мертвыми. Некромантион, или Оракул мертвых, находится неподалеку от греческого города Парга. Один из памятников античности, куда живые приходили поговорить с мертвыми. Самый известный пример – Одиссей, который спустился в царство мертвых, чтобы попросить совета у царя Минилая. Голодание и, скорее всего, наркотические вещества были неотъемлемой частью ритуала, который заставлял людей поверить в свое путешествие в загробный мир. Еще одна иллюстрация – диалог Платона «Фидон». Мертвецы, которые прожили посредственную жизнь, могут перейти реку Ахерон и дойти до озера, в котором могут очиститься от своих грехов, прежде чем родиться вновь. Река мертвых Ахирон находится в непосредственной близости от Некромантиона. Она протекает через узкие ущелья в горах и как будто постепенно спускается в подземный мир. В античную эпоху люди верили, что мертвые плывут по ней в загробный мир, мир теней. И только те, кто погибает смертью храбрых в битве, достигают Элизиума, острова блаженных. Такое представление о загробной жизни закрепляет за Римом славу военной державы, которое сопровождает римлянина и после его смерти. Римское общество строго иерархично. Это не демократическое общество. Это означает, что умершие родственники на самом деле живут в основном в памяти живых. Незримо присутствуют в доме, лежат в могилах, скромных или богатых. На Элизиум попадают только избранные. То есть можно сказать, что демократическая идея воскресения из мертвых и жизни в раю чужда римскому обществу. Христианская доктрина, напротив, не признает классовое расслоение и предлагает единое бытие для всех и общий загробный мир для всех. А это очень опасная идея с точки зрения римской знати. Если задаться вопросом, в чем, собственно, причина преследования христиан римскими властями, Возможно, разгадка в том, что для них это была непредсказуемая группа, от которой можно ожидать всего, даже восстания. Нерону или его советникам сложно найти лучших козлов отпущения. Состоящая из трех тысяч человек христианская община Рима столкнулась с предвзятым отношением, отвращением, страхом и ненавистью. Нерон знает, что толпа требует наказать виновных в катастрофе. Как и все императоры, Нерон боится гнева народа и переходит в наступление. В римской судебной системе не было прокурора. Власти реагируют незамедлительно. Неизвестно, сколько христиан было допрошено или арестовано. Но так или иначе, преследованию подвергается небольшая часть римского общества. Из арестов поджигателей, справедливых или нет, в трудах христианского писателя Тертулиана в конце II века эти события превращаются в преследование христиан за веру. В V веке труды античных авторов переписывают монахи, и, возможно, они нарочно искажают факты. Оригинальный текст Тацета, начинавшийся с однозначного утверждения о невиновности Нерона, в последующих копиях становится все больше. Более неоднозначным. Все это постепенно сформировало такую картину. После распространения христианства было несколько волн гонений и массовых уничтожений христиан. Нам известно о преследованиях христиан в Советской России и о продолжающихся и по сей день притеснениях на Ближнем Востоке, но период античности — это отдельная история. Летним вечером 64 -го года римляне устремляются на Палатинский холм. Император Нерон открывает сады своего дворца и приглашает горожан на представление. Массы жаждут мести за потерю людей и имущества. На ночном празднике света в саду императора горят живые факелы, обвиненные в поджоге христиане. Их прибили к крестам, одежду пропитали смолой и подожгли. Казнь через сожжение – обычное наказание за поджог. Для римлян в этом нет ничего особенного. Для нас же это странное торжество на фоне массового убийства. Еще один пример своеобразия римского мышления того времени. В эпоху Нерона христиан не преследовали за веру. Так называемое преследование христиан должно рассматриваться исключительно как следствие Великого Пожара. Власть хотела организовать для граждан грандиозное зрелище, а именно массовое сожжение людей. По легенде, одним из приговоренных к казни был святой Петр. Впервые об этом говорится в апокрифе «Деяния Петра» во втором веке. Поздние источники подхватывают эту идею. Для большинства христиан эта легенда давно стала историческим фактом. Однако величественное надгробие святого Петра в Ватикане – «кинотаф» в переводе с греческого «пустая могила». Местонахождение мощей святого Петра всегда вызывало и продолжает вызывать много споров. Нет ни одного достоверного доказательства того, что святой Петр когда-либо посещал Рим. Клаудия Тирш, специалист по античной истории. В самом древнем из памятников посланий Климента к Коринфянам конца первого века говорится только о том, что многие христианские проповедники встретили свою смерть в местах, имевших большое значение. В 1545 году Мартин Лютер пишет. Я видел и слышал, что ни одному человеку времени Риме неизвестно, где лежат мощи Петра и Павла, есть ли таковое место. Папе Римскому и кардиналам хорошо известно об этом неведении. В 1940 году Папа Пий XII приказывает начать поиск останков Святого Петра под фундаментом Базилики. В 1942 году в атмосфере строжайшей секретности начинаются раскопки в катакомбах. Работы ведутся по ночам, чтобы посетители собора не услышали никакого шума. Раскопки проводят непрофессиональные археологи-любители. За мраморной стеной времен императора Константина им удается найти небольшой, более древний алтарь. Пурпурный цвет означал важность этого места для верующих. Сначала пространство за стенами кажется пустым, но позже ученые-любители натыкаются на несколько костей в небольшом углублении. Спустя 25 лет Папа Павел VI объявляет эти кости мощами Святого Петра. Только в 20 веке стало известно, где находятся мощи Святого Петра. Но из-за такой большой временной дистанции между казнью и обретением мощей, очень сложно с уверенностью заявлять, что это действительно его мощи. После пожара Нерон приказал восстановить разрушенные кварталы. Две тысячи лет спустя почти невозможно представить себе, как они выглядели. Это руины инсулы, многоэтажного жилого дома, самой характерной разновидности зданий градостроительства эпохи Нерона. Нерон оставляет на городе свой отпечаток и в очередной раз проявляет себя как дальновидный и грамотный градостроитель. Он и его окружение объявляют войну, удушающей тесноте города, который с приходом жары каждое лето превращается в ад. Широкие улицы с галереями, создающими тень – масштабный проект Нерона, который он финансирует из своих собственных сбережений. Тацит характеризует действия императора как разумные и продуманные. Наконец-то я заживу по-человечески. Так Святоний цитирует слова Нерона, сказанные после того, как был построен его новый дворец, известный золотой дом. В эпоху расцвета культуры Ренессанса были случайно обнаружены росписи на его стенах и потолке. Художники спускались на канатах в подземный лабиринт дворца, чтобы перерисовать творения античных художников. Это было первое в своем роде подобное сооружение в античном мире. Римляне шутили, весь Рим теперь один большой дом. Как пишет Святоний, отдельные части дворца были полностью отделаны золотом – в обеденных палатах потолки были с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстиями, чтобы рассеивать ароматы. Главная палата дворца была его главной достопримечательностью. Это была первая в истории восьмиугольная конструкция с куполом, новшество в дворцовой архитектуре того времени. Палата днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу, пишет Светоний. Весь дворцовый комплекс располагался на площади около 80 гектаров в самом центре Рима. Помимо дворца в него входил огромный искусственный водоем, собственные театры, Усадьбы с полями, виноградники, леса со всевозможными животными. Невиданный размах даже по имперским меркам. Дворец – как огромная сцена. Холл дворца украшало изображение Нерона – колоссальная 30-метровая золотая статуя. Была ли гигантомания Нерона признаком его мании величия и симптомом сумасшествия? Я бы не стал называть Нерона сумасшедшим, не потому что я хочу исключить такую возможность, а потому что мы просто не владеем достаточной информацией, чтобы охарактеризовать его таким образом. Мы должны помнить, что даже если современники называли его сумасшедшим, а они действительно это делали, они не подразумевали известный в наше время психические отклонения. Скорее всего, для него, с его необъяснимым, непредсказуемым поведением, просто не существовало тогда другого эпитета. Тацит подчеркивает, что именно артистические наклонности Нейрона и стремление к самовыражению подпортили его репутацию. Историк с нескрываемым отвращением описывает сцену родов, сыгранную нейроном. Император изображает на публике муки беременной женщины. Он доводит до абсурда разницу между полами. Выходки Нерона резко осуждались, потому что он слишком явно переходил границы, связанные с половой принадлежностью и социальными ролями. Мужчина, который ведет себя настолько неподобающе, не может быть императором. В 1965 году против Нерона зреет заговор. Его хотят убить. Перед началом фестиваля в его честь, сенаторы-консерваторы опасаются, что император в очередной раз нарушит римские традиции. Спектакли императора были кошмаром для многих традиционалистов. Однако далеко не все представители римской элиты осуждают это его занятие. Реакция на его представление была неоднозначной. Нам известно, что некоторые аристократы поддерживали Нерона и даже подыгрывали ему. Другие же, напротив, негодовали. И Тацет, например, на стороне последних. Заговор раскрыт, и стражи Нерона действует решительно. В городе объявлено чрезвычайное положение. Арестованы по меньшей мере 19 мужчин и женщин. В зависимости от положения, их либо казнили, либо вынуждали совершить самоубийство. Среди них был и Сенека. Нерон часто появляется на публике, играет на кефаре, декламирует стихи. Он все чаще и чаще предстает перед римлянами в ролях, перекликающихся с эпизодами его жизни. Реальность и театр сливаются для него воедино. Для него нет никаких границ. Иногда он заходит слишком далеко. Специально выбирает для своих представлений персонажей, вызывающих ассоциации с его биографией. Особенно очевидно это становится в контексте убийства Гриппины. Он часто представал перед публикой в образе Ареста, самого известного матери античности. Таким образом, на глазах у зрителей он неоднократно возвращался к воспоминанию об убийстве своей матери. Он доработал этот сюжет и поставил его на сцене. Историки обращают внимание на его частые приступы беспокойства, нервозность, панические атаки. В этот период своей жизни он принимает судьбоносное решение. Он на самом деле не хотел управлять Римской империей. Не хотел быть императором. Он мечтал писать стихи выступать на сцене, быть успешным гонщиком на колесницах, выступать перед большой аудиторией. Конечно, он отстаивал свое право на трон, но, возможно, только потому, что это давало ему право выражать себя так, как ему заблагорассудится». Нерон доверяет государственные дела своим вольноотпущенникам, а сам в августе 1966 года отправляется в большое путешествие по Греции. Его сопровождает 6 тысяч человек с музыкальными инструментами и театральными масками. Поход во имя искусства. Он приказывает провести немейские, пифийские, истмийские, и Олимпийские игры в один год, чтобы он мог принять участие во всех. По свидетельствам очевидцев, перед началом каждого состязания Нерон был очень возбужден и взволнован но затем довольно агрессивно соревновался со своими соперниками. И когда ему, как будто бы случайно, удавалось выиграть, он изображал удивление и скромно принимал награды и аплодисменты. Его совсем не смущало, что его все время признавали победителем, даже после того, как он несколько раз упал с колесницы и чуть не погиб. Так мы в очередной раз убеждаемся, что Нерон создает свою собственную реальность и живет в своем придуманном мире. Спортивные состязания, такие как колесничные бега, чередуются с артистическими. И Нерон не пропускает ни одного. Организаторы игр планируют все очень мудро. Они нанимают опытных певцов, которые бы пели достаточно хорошо, но не стремились выиграть приз. Игры проводятся в честь императора, его прославляют как талант века. Нерон использует стадион в Олимпии как очередную декорацию для своих выступлений. Император выигрывает все соревнования. Однако так до конца и не ясно, было ли его главной целью показать себя. Он действует прагматично. Не только собирает трофеи, но и получает призовые деньги. Золото необходимо ему, ведь его дорожные сундуки опустели. Путешествие в Грецию бесспорно стало его триумфом. Любовь народа к императору достигла апогея. Каринфский канал. Он отделяет полуостров Пелопонес от материковой Греции. Благодаря ему корабли могут не плыть 400 километров в обход полуострова. Говорят, Нерон выделил тысячи рабов для прокладки 6-километрового русла канала, но этот проект умер вместе с ним. Его заканчивают только в XIX веке. В Риме толпа с ликованием встречает триумфальное шествие Нерона, который привез с собой 1808 трофеев. Однако аристократия воспринимает его победоносное возвращение как пародию на праздничный ритуал встречи героев с войны. У него вновь появляются противники. Проконсулы Виндекс и Гальба поднимают восстание. Гальба приказывает своим легионам признать его императором. Нерон в последний раз мобилизует верных ему полководцев. Он и его генералы сначала одерживают победы, но потом Нерон впадает в странную апатию. Самое странное в этом его поражении, то, что раньше в непростые моменты ему все же удавалось взять инициативу в свои руки. Благодаря своим контактам и грамотным шагам, ему всегда удавалось добиться своего. В этот же раз он бездействует. Он ведет себя нерешительно и полностью предается своим увлечениям. Это приводит к укреплению оппозиции, и это конец для Нерона. Новый префект Притории Нимфиди Сабин убеждает Нерона, что все его верные последователи отреклись от него. Большая ложь. Нерона свергла не оружие, но донесение и слухи, пишет Тацит. На мой взгляд, Нерон выделялся на фоне других главным образом тем, что не знал никаких границ. Он режиссировал свою жизнь как один большой спектакль и, соответственно, хотел спланировать для себя подобающий уход. Однако по ряду причин все пошло не по плану. Он слишком рано запаниковал, но в целом, Нерону было очень сложно проводить грань между сценой и реальной жизнью. Нерон бежит из Рима. Историки описывают его последние часы не иначе, как угасание трусливого тирана, который даже не может, как настоящий мужчина, покончить с собой. Черный пиар сопровождает его вплоть до самого конца. Но этот император все же одержал много побед, пусть и не на поле битвы. Можно смело утверждать, что при Нероне римская литература вновь пережила период расцвета. Положительными качествами личности Нерона были, безусловно, его энтузиазм, его любовь к искусству и культуре, благодаря которой Рим получил сильный стимул к развитию не только в области искусства, архитектуры, но и спорта. Римляне, конечно, были знакомы с греческой культурой, но такие виды спорта, как, например, легкая атлетика, получили свое второе рождение. Он в первую очередь видел себя актером и только во вторую императором. Поэтому я бы назвал Нерона императором-актером. Античная драма о жизни Нерона заканчивается его последними словами. Какой великий артист погибает! После чего он перерезает себе горло. Известная нам история должна быть переписана. По-прежнему не доказано, посещал ли апостол Петр Рим. Христианские писатели описывают Нерона как антихриста, вознося таким образом все выше и выше образ святого Петра. Нерон не был чудовищем. Как правитель он был не более жесток, чем остальные так называемые хорошие императоры. Однако стратегия его противников оказывается успешной. Римский епископ становится главой церкви, а Рим – центром христианства. Автор сценария и режиссер Мартин Паперовский. Операторы Тим Вестен, Андрей Болтаретто, Ян Хольцапфель. Композитор Майкл Дис. Продюсер Ханс Херманштайн. Фильм озвучен студией СВДУБЛЬ по заказу ГТРК «Культура».